Ху. Ху. Хочу СХАВАТЬ ИНГЛИШ! Здравствуйте, меня зовут Пит Горбатюк и я рад приветствовать вас на канале The English. Хочу все знать. Эссек. Экспресс. Супер современный, эффективный курс. Дорогие друзья, мы открываем формат, в котором как раз необходимо будет правильно сказать по-английски в прошедшем времени. Мне пришлось идти туда, а тебе не пришлось. Какой же ответ правильный? Подумаем еще раз. Мне пришлось идти туда. Мне пришлось. Это прошедшее же время. Потому что если мне приходится, это настоящее. А если мне придется, это будущее время. Итак, прошедшее время. время. Мне пришлось идти туда. А тебе не пришлось. Это тоже прошедшее время. И отрицание здесь. В первом утверждении случае мне пришлось идти туда. Прошедшее время. А здесь а тебе не пришлось. Это отрица... отрицание прошедшее время. Мне пришлось. Вот пришлось, как переводится. Hed to. Вот и вставим сюда head to вот сюда, мне пришлось вот оно had to had to. тебе не пришлось не пришлось didn't have to вот оно вставили didn't have to и так выходит получается предложение что еще необходимо сказать начинается предложение с мне надо запомнить на всю жизнь никакое предложение в английском языке не начинается с мне мною меня это местоимения которые могут стоять в середине предложения или в конце предложения но никогда они не могут стоять в начале предложения мне это просто будет I меня тоже будет I значит мною тоже будет I. То есть падежей нету. Потому что у меня это родительный падеж, кого чего меня, дательный, кому чему? Мне, вот в данном случае, мне. Вот, э, творительный кем чем. Э, предложенный на ком, на чем, о ком, о чем. Э, это все на, на мне получается. То есть э, никакое мне в начале предложения местоимения не ставится. Ставится I. Итак, мне пришлось. I пришлось had to мне пришлось had to идти go there идти туда но but тебе you не пришлось didn't have to didn't have to вот оно не пришлось didn't have to didn't have to Go there, идти туда. Все просто. Дорогие друзья, давайте мы отработаем в этом формате. Вот, э, первое предложение. Мне пришлось делать много работы. Здесь сразу на него дан ответ, а дальше ответы не даются. Но ну, ничего страшного. Итак, мне пришлось делать. Никаких мне нет, никакое предложение с мне не начинается. Начинается с всего, с I, пришлось, had to, had to, мне пришлось, I had to, делать, do, много, much, much, homework. Но если вы сомневаетесь, работа это э, исчисляемая или неисчисляемая, ну, домашняя работа, это ее не сосчитать. Можно целый день крутиться и ничего не сделать. Поэтому можно лучше сказать a lot of. Но ну, если вашу работу можно сосчитать, какие-то детали вы делаете, или 10 сапог или то там many, many, потому что работу можно сосчитать. Итак, мне пришлось I had to I had to делать do, do. много работы, a lot of homework, a lot of Homework. Домашней работы. Дальше. Ей пришлось остаться. Ей пришлось остаться. Никаких ей. Есть она. Значит, she. Пришлось. Прошедшее время. Глагол have. Он в прошедшее время не had будет. Ей пришлось. Значит, she had to. Пришлось. Мы знаем переводится как had to. Остаться. Stay. Stay. Может, дедушка заболел или мало какая причина могла быть, температура была высокая или что-то. Значит, еще раз, she пришлось head to остаться stay. Ольге пришлось написать. Продолжение прошедшего времени пришлось переводиться, как прошедшее времени Head to. Значит, как будет? Ольга, head to right. Had to write, Ольга had to write the letter. Had to. Пришлось написать write the letter письмо. Вот и все. им пришлось вызвать доктора. Никаких им. Им это они. Значит, пришлось В прошедшее время. Что, э, что надо написать? Пришлось had to. Значит, they пришлось had to вызвать call the doctor, вот и все ничего страшного нет почему не пришлось тебе остаться дома предложение вопросительные, отрицание когда отрицание есть значит сразу had to оно как бы присутствует, но начинать надо вот в предыдущем формате сказано. если пришлось то had to, потому что прошедшее но здесь отрицание значит будет did not have to мне пришлось переводиться как, как did not have to. Итак, why did not have to тебе, you, остаться? Что сделать? To stay at home. Why did not have to you to stay at home? Дома? На работе? В школе? Никаких э, определенных арти артиклев Z не ставится. Или куда? Домой. Куда? В школу. Куда? В институт. Никаких за не надо. На работу. Нам не пришлось покупать торт. Никаких «нам». Нам – это «мы». Тоже отрицание. Значит, быть в прошедшем времени частица «did not» и «have». Итак, «вы», потому что «нам» – это «мы», «вы». Did not have to покупать buy buy the quick We did not have to покупать buy quick buy quick Мне пришлось увидеть его Предложение прошедшего времени никаких мне I Пришлось, что had to had to see его him. Вот и все. Его в середине предложения значит можно him. Him это его. Увидеть его личность. Вот. Не его туфли, не его руки, не его лицо. Это his будет. А увидеть его, живого. Вот он. I had to see him, а если его туфли, его костюм будет his shoes, his suit, его руки his hand и так далее, а здесь him его живого как бы самого. Дорогие друзья, один раз в течение недели отрабатывайте это упражнение до автоматизма, вы все научитесь, потом дальше будете только нанизывать. Вы посмотрите, как это совсем легко. И мне пришлось делать что-то, мне пришлось писать что-то, мне пришлось шить, мне пришлось брить, мне пришлось покупать, мне пришлось продавать, ей пришлось э, читать, ему пришлось стрелять, нам пришлось грести. Это все, это все в прошедшем времени. Had to, все. А если значит э, не пришлось, значит did, did not have to. Вот и все. Ничего сложного нет. Дорогие друзья, на этом наш урок завершен. С вами был канал The English и я Пит Горбатюк. Всего вам доброго. Кликайте, подписывайтесь на мой канал, делайте комментарии. So long. Пока.